Мм, да ты еще скажи, тут и динозавр видела? Панки, ты спи, спи там тебе спокойненько. Тебе уже машинку купили. Вот, когда-то. Натас, внимание. Мать. А-о, кажется, я доигралась. А я вставай. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк-лайк-лайк. Like, like, like. Здравствуйте, Михаил Степанович. Ну, как позываете? Отлично, Барвара Петровна. А вы как орешков себе на зиму насобирали уже? Да, да, да, запаслась орешками. А вы уже меду насобирали? Ага, будем кусать орешки с медом. Сахарок, извини, пожалуйста, не хочу я больше Белочкой играть. Слушай, я хочу свой любимый мультик посмотреть. Ладно, не обижайся, пожалуйста. Ну, я пошла. Ладно, смотри свой мультик. А я пока им сказку почитаю, может они уснут? Девчонки, пастись там, сколько ну все, все, банки, мы больше не будем. Спи, Соня. Куда? Нет? Тогда быстренько, быстренько подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самые классное новые видео со мной и с Ахаком. Мама, мамочка, мамочка, иди сюда, пожалуйста. Ну что у вас опять случилось? Мамочка, мамочка, пожалуйста, мне очень-очень-очень серьезно нужен лептоп. Перчинка милая, это что едят? Ну конечно название мне больше на танец похоже. Изрели они долго и счастливо. Ну как вам, понравилась моя сказочка? Просит. Я тоже побежала. А потом прочитаю еще одну сказочку. Э, погодите меня, погодите еще меня. О, Сахарок, а я тут как раз маме объясняю, что такое лаптоп. Мам, ну это, ну это как бы такой компьютер, понимаешь? Такой компьютер. М -м -м, он такой складывается, его еще ноутбуком называют. Ну так сразу бы и сказала, что ты хочешь ноутбук. Мамочка, мамочка, а мне очень при очень нужен смартфончик, понимаешь? Вот, у вот цветочка Девочки, девочки, новые ну вы даете. Одной компьютер, второй мобильник. Фу, да я в вашем возрасте еще не знала, что такое существует. Фу. Мам, да ты еще скажи, что ты динозавра видела. Нет, ну это мы уже переборщили. В каменном веке я не жила. Мамочка, мамочка, а мне тоже нужно это, ну как его, ну. Банки, ты спи, спи там тебе спокойненько. Тебе уже машинку купили. Вот, всегда так. Ладно, девочки, вы пока играйте. Подумаю. Сахалок, ну как ты думаешь, мама купит мне лэптоп, а тебе смартфон? Ну конечно, пизденька, наша мама Халосия, конечно купит. Девочки, у меня сюрприз. А, сюрприз. Сюрприз? Где сюрприз? Какой сюрприз? Мамочка, покажи, покажи! А вот и ваш сюрприз. Смотрите, какой классный набор. Это от Happy Places Шопкинсы. Смотрите, это мебель. Все для декорирования комнаты. Здесь, конечно же, есть лэптоп для перчинки и смартфон для сахарка. И еще много-много всякого разного. Давайте поскорее его откроем. Да, кстати, здесь еще есть сюрприз-коробочка. Давайте поскорее посмотрим, что же здесь внутри. Смотрите, сколько у нас здесь всего! И все это с мордашкой мишки! Давайте скорее это достанем! Ну что ж, начнем, пожалуй, с самого масштабного! Смотрите, вот такая тубочка или комодик! Открывается у нас ящик вот такой небольшой! Нет, ну в принципе, конечно, здесь очень много всего может вместиться. И нарисуем наш мишка! Еще у нас есть вот такое кресло. Наверное, оно очень удобное, с такими сиреневыми ушками. Класс! А еще вот такой торшер. Здесь, наверное, вот так щелкает. И загорается свет. Это, наверное, для того, когда мама наших девочек ложит спать, они включили свет и играют еще немножко. Но не очень долго, потому что спать нужно ночью. Да-да, конечно, но и только чуть-чуть А еще у нас есть вот такая коробочка Здесь мы можем сложить нашу игру Я правда не знаю, что это за игра, напишите, если вы знаете Какая-то, наверное, настольная, потому что к ней есть вот такой вот игровой кубик Видите здесь? 2, три, пять, один А вот и наш Мишка его тоже можно спрятать сюда в коробочку Вот так И закрыли И еще у нас есть вот такой будильник Он будет наших девочек и панки будить по утрам Вставайте, девочки и мальчики, вставайте Детский сад, простите у -у -у -у -у -у -у -у Так, вот есть у нас еще кружечка Такая вот пенка знаю, Наверное, это капучинка или латте а к нему еще вот такой миленький маршмеллоу и... Еще у нас такая вот классная сумка, спортивная, с карманчиком, где мы можем поместить наш мобильник. Держи, сахаром. Это звонит Цветочек, как она узнала твой номер телефона. Алло, алло, Цветочек, привет. Да, да, конечно, я сегодня смогу погулять, но немножко позже. Мне представляюсь, купила, купила на мне телефоник, мой любимый смартфон. Да, да, представляюсь, вот это круто. Мне еще нужно немножко мне разобраться, и потом я сразу выйду на улицу. Ну все, до встречи, я тебе позвоню. Ну и конечно же у нас еще остался вот такой лэптоп, очень классный ноутбук. Да, Перчинка, смотри, какой он розовый. Здесь опять носик, глазки нашего мишки, еще ушки такие сиреневые. И наши клавиши, клавиатура Вот, держи, разбирайся А мы тем временем посмотрим, что же у нас здесь за сюрприз Здесь должны попасться какие-то интересные Петкинцы. О, один, два, три хм, Вот такая подставочка у нас получилась Ну что же, давайте теперь откроем наши сюрпризики Итак Открываем. Вау, смотрите, круто. Это же фен. Девочки, сможете себе теперь каждое утро делать прически. О, красота. Что ж, а мы откроем сюрприз номер два. Вот так. И это... О, это шампунь. Кажется, это зайчик. Смотрите, точно, это зайчик. Ага, точно. Интересно, это шампунь или гель для душа? Ну ладно, если у нас попался фен, пусть будет это шампунь для волос. И сюрприз номер три. Так, это... Вау, это зеркало. Девчонки, смотрите, какое оно классное. Оно идет в ванну. Какая у нас красота попалась! Нам еще осталось укомплектовать ванную комнату! Ой, мобильник, это так круто! Ага, а компьютер еще все круче! О, все, нашла, идем смотреть! Девочки и мальчики, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что вам больше нравится, телефончик или компьютер. Мамочка, мамочка, мамочка, спасибо тебе огромное, спасибо! Не за что, мои хорошие, вы же у меня лучшие! Слушай, Сахарок! А Панки с той еще спит? Ага, непорядок! Да! Нужно познакомить его с нашим новым будильником! Пошли! Ну вот, я его нашла! настав Внимание! Марк! Перчинка! А ну, перестань! Ой, так холодно! Перестань, говорю! Перчинка, сейчас я тебе устрою! Ну, погоди! о, -о. Кажется, я доигралась. Спасайся, кто может. Быстренько, вот так. Сахарок, убегай, убегай скорее. Панки там, с ума Убегай. Бегу. Эх вы, девчонки, сначала полмоти разговаривают, спать не дают. А теперь вот еще и будет. Еще и таким будильником. М -м -м. Ну что, вредины, рассказывайте, зачем разбудили? Небось похвастаться хотите. Ага, ага, хотим. Посмотри, какой у меня крутой лапток. А у меня новенький смартфон. Слушай, перстинка, а даст мне один разок сыграть игрушку? Или посмотреть летсплей на ютубе? Конечно, я ведь не задина. Детки, детки, о, Панки, ты уже проснулся. Ха, умничка. А, так, мои хорошие, мне нужно отлучиться на некоторое время, а с вами побудет очень хорошая няня. Слушайте ее и не обижайте, ладно? Няня? Няня? Какая еще няня? Очень хорошая, поэтому не обижайте ее, пожалуйста. мне уже нравится. Ну тогда ладно, я вас оставляю. До скорой встречи! И хорошо вам повеселиться! Смотрите, какая у нас няня! Яркая, веселая, красочная! Хм, но ну интересно, какая она внутри? Сейчас узнаем! Ребята, скажите, пожалуйста, вы уже заскучали за большими девочками, за конфетти и пап? Или вам больше нравятся маленькие сестрички? Напишите мне в комментариях, кто вам больше нравится. Большие девочки или маленькие сестрички? А мы поехали открывать. Итак, первый слой. Где наша подсказка? Вот она. Вау, такой подсказки у меня еще не было. Это вот такое облако с дождиком. Плюс солнышко. Может это противоположности? Как вы думаете? Здесь написано «Rain or Shine». Хм, дождь или солнце. И наш второй слой. А вот и наши наклеечки. У нас розовый шарик. И еще третий слой. А вот и наша тату. Смотрите, какое черное сердце. А здесь разноцветные полосочки. Поехали, открываем наши аксессуары. Итак с тобой давай! О, а вот и наша ленточка! И это у нас, наверное, обувь! А, ну давайте посмотрим! И правда, это у нас обувь! О, ух ты! Я знаю, что это за куколка! Я давно ее хотела! Это желтые ролики! Точно, это клуб противоположностей! Я уже точно это знаю! Хотя мне еще никто из этого клуба не попадался! Давайте поскорее откроем дальше! Итак, следующий наш... О, доставайся! Это, конечно же, ее повязка! Смотрите, какая она классная! Вот с таким вот классным бантиком желтого цвета, очень милой и красивая! И сама девочка просто обалденная! Поехали дальше! Я очень давно хотела эту куколку. И мне она никак не попадалась! Ну, наконец-то! Она действительно будет очень хорошей няней! Вот, это футболочка! такого, Такая она радужная. Смотрите: розовый цвет, желтый, бирюзовый, как будто фиолетовый или такой темно-синий. И здесь она беленькая. И шортики это джинсовые шорты. И с таким вот ремешком желтого цвета. Итак, последний аксессуар наверное, бутылочка. Потому что ее мы еще не доставали. А, ну доставай все. Да, смотрите, какая она красочная! Она здесь сине-розовая или сине малиновая с белой крышечкой! Ой, какая хорошенькая! А теперь, девчонки, держитесь! Ю -ху! Ю -ху! И поехали! Вот так! О, вот моя красавица! Смотрите, какая она красивенькая! У нее такие хорошенькие, красивенькие розовые волосы. И брови не у него розовые. И губки, и щечки такие. Румяна. У -у -у. Она у нее голубоглазая. И у нее очень классная прическа. Давайте поскорее ее оденем. Одевайся. И футболочка. Она ей очень идет. Такая она, девочка тинейджер ее супер-пупер классная повязка. И еще у нас остались ролики. Смотрите, эти ролики подходят даже для маленьких девочек. Кажется, кто-то сегодня останется без роликов. Вот такая классная девочка сегодня мне попалась. И я очень рада, что именно эта куколка сегодня пополнила мою коллекцию куколок Лолл. Ваша новая няня. И меня зовут Солнечная Леди. И ваша мама сказала, что нужно присмотреть за вами тремя. Стоп, но вас же только двое. А, а где третья малышка? Где она? Ой, мамочки, еще не успела прийти, я уже ребенка потеряла. Где она? Где она? Ну, помогите, пожалуйста. Она что, спряталась от меня? А? Ты что-то говорила? Э, извини, я просто засмотрела здесь такое интересное видео. Солнечная Леди, не киписуй. Я спряталась в твоем космическом саре. Ты здесь? Ты здесь, девочка? Ты здесь? Ага! Ну давай быстрее выходи! Выходи оттуда! Не нужно меня так пугать! Вот это был взрыв! Всех снесло! Я смотрю видосики про себя! Хочешь посмотреть? Конечно хочу! Давай все вместе будем смотреть! Но сперва нам нужно разыграть стеночка! Ну что же, друзья, давайте узнаем, кто же победитель вот этого милого щеночка, мисс Паппи! А теперь давайте побыстрее узнаем нашего победителя! Кому же все-таки достанется мисс Паппи? Итак, ой, наша девочка из детского сада! А вот и перчинка, и сахарок, и панки... А вот и наш победитель. И это Киара Мэй. Собачку хочу, собачку хочу. За это каналу Toys and Dolls подписку и лайк дарю. Ха, спасибо тебе огромное. Итак, проверяем подписку. Да, вот сразу же мы открываем и видим наших два канала. Ура, мы тебя поздравляем. Этот стенотик твой. И не забудь написать на e-mail. Он будет внизу в описании под этим видео. Ребята, настолько. И тогда на